Приветствую вас в эфире. Как отправить деньги на работу в DeFi, получать пассивный доход в долларах и в криптовалюте и не бояться блокировок и ограничений счетов. Меня зовут Андрей Меркулов и сегодня в следующие 60 минут мы с вами будем разбираться о том, что такое DeFi, как на этом заработать, как создать пассивный доход и что сейчас прямо сейчас происходит в традиционных финансах, почему вдруг понадобилось создавать свою децентрализованную финансовую систему. Я создаю это видео в том числе и для своей семьи, для своей жены и детей, для того, чтобы они могли также пользоваться децентрализованными финансами и не оказаться в ловушке традиционных финансов. Ну, обо всем по порядку, будем разбираться. Итак, несколько вводных вещей, о которых хочу сказать. Первое, нужно найти вам спокойное место, и вас никто не будет отвлекать, потому что тема действительно важная, следующие 60 минут плотно сможем вместе с вами поработать. Вам нужен листок и ручка для того, чтобы записывать информацию, которую я буду давать, и какие-то делать для себя пометки, может быть, оставлять место для вопросов. Соответственно, ваши вопросы можно будет задать по кнопке WhatsApp напрямую, и также можно будет использовать форму обратной связи, которую вы видите на странице с этим видео. То есть и так, и так будет работать, и в процессе мы подготовим ответ на ваши вопросы и его вам вышлем. В конце будет возможность подключиться к нашему платному сервису годовых сделок и обучающей программе по децентрализованным финансам. То есть это презентация, в которой я также расскажу о том, какой клуб у нас есть, как мы делаем готовые сделки, как мы их отбираем, соответственно, и какие возможности он дает конкретно для инвестиций. Какие темы сегодня будем разбирать? Во-первых, разберем, что не так с традиционными финансами и как DeFi умеет уже решать эти задачи. DeFi это децентрализованные финансы. Следующее, это поздно ли уже заходить в DeFi или в крипту, или уже или есть пока еще возможность, то есть насколько все выросло, потому что крипта существует уже больше 10 лет, по крайней мере биткоин это uh, самая известная валюта и вот uh, поймем, что происходит именно сейчас. Uh, что делать, если пока вам криптовалюта кажется сложной, непонятной, но ну, вы понимаете, что в этом надо разбираться, но пока что вы не готовы прикладывать сверх усилий для того, чтобы это сделать. Отдельно будем, будем приводить несколько примеров, я покажу, как я включил вип-тарифы в своих банках и как это простое действие позволит заработать более 12 миллионов рублей, просто конкретный кейс разберем, соответственно разберем стратегию, как абсолютно любой человек может достичь финансовой свободы за 5 лет при помощи DeFi, при помощи крипты. И как DeFi делать бесплатные деньги. То есть это не просто инструмент пассивного дохода, это финансовый лего. Об этом тоже сегодня буду много разговаривать, много показывать примеров. Поэтому приготовьтесь, хорошее настроение, ваше внимание. Постарайтесь, чтобы вас никто не отвлекал. И, собственно говоря, постарайтесь понять эту информацию максимально детально. Также будут дополнительные вопросы про юрисдикцию, ну в общем давайте не будем оттягивать и просто начнем двигаться. Меня зовут Андрей Меркулов, я являюсь финансовым консультантом и имею право давать персональные рекомендации, но по сути все то, что вы здесь увидите, не может являться персональной рекомендацией, потому что это видео. И, соответственно, мы с вами не работаем один на один прямо сейчас, поэтому все, что вы узнаете, это не является призывом к действию и инвестиционной рекомендации. И всегда делайте свой собственный анализ, как и вообще при любых сделках, с которыми вы сталкиваетесь. Итак, несколько слов. Вообще, вот, если вы видите себя в одной из этой категории, значит, этот эфир вам будет максимально полезен. Первая категория это владельцы бизнеса, которые хотят меньше зависеть от бизнеса. Это часто происходит, когда вы уже давно занимаетесь бизнесом, когда вы уже частично от него устали, когда вам все понятно и когда вы понимаете то, что нужно создавать что-то еще, нужно заставлять деньги работать на себя, потому что все равно, какой бы уровень бизнеса у вас не был, это часто включение. Я видел топовых людей из бизнесе, которые уже достаточно состоятельны, но при этом они были вовлечены в большое количество процессов. И, по факту, чем выше в бизнесе ты поднимаешься, тем больше ответственность у тебя происходит, и все чаще хочется, чтобы просто деньги работали, хочется не хватать на выходные телефоны, там наговаривать какие-то поручения, а просто хочется проводить время с семьей, и сегодня будем разбирать, как с помощью децентрализованных финансов, вообще последовательно это не за 15 не за 20 лет а гораздо быстрее можно создать себе жизнь в которой деньги будут работать за вас и будут создать и будут обеспечивать все ваши финансовые хотелки если вы работаете по найму и мечтаете сбежать и знаем хотите чтобы у вас был дополнительный доход и не зависеть только от одной зарплаты а, потому что я когда проводил прямые эфиры и собственно говоря мы проводили опросы многие люди действительно, и того, что они мечтают сбежать из найма и второй страх, что их могут просто уволить. То есть они могут остаться без средств существования и по, по факту о, зависеть только от одного источника дохода, очень опасно, если это бизнес или это о, работа по найму, даже если вы кайфуете, даже если у вас все хорошо, будет здорово, если вы использовать, будете использовать DeFi для того, чтобы создать дополнительно себе несколько источников дохода, которые будут требовать от вас минимум усилий, потому что, если, скорее всего, если вы бизнесмен, вы перегружены по времени, скорее всего, вы работаете по найму, у вас также полный рабочий день занят и нужно урывать какие-то куски из личной жизни для того, чтобы в этом разбираться. И я создал этот специально короткий экспресс-эфир для того, чтобы вы могли быстро погрузиться в эту тему, понять возможности и принять решение для себя участвовать или... Соответственно, пока что, может быть, это не для вас, это тоже решение. Если вы занимаетесь инвестициями на time есть ребята, которые полностью фуллтайм покружены в инвестиции. Кто-то занимается недвижимостью, кто-то занимается фондовым рынком, аналитикой, кто-то занимается IPO сделками. То есть очень много разных направлений, кто-то торгами по банкротству. Но по факту для вас DeFi будет полезен децентрализованные финансы тем, что он создает дополнительные измерения, которые может усилить все ваши остальные стратегии. Мы будем сегодня говорить про кредитование в крипте, где можно получить практически бесплатные деньги, и эти деньги можно использовать для того, чтобы профинансировать какие-то существующие стратегии. Поэтому, если вы просто в эту тему погрузитесь и поймете, вы увидите большое количество возможностей, в том числе и для тех сделок, которые вы сейчас занимаетесь, Но ну и опять же, надо понимать, что один это очень плохое число, поэтому здесь все работает то же самое. Один инструмент инвестирования тоже очень плохо, потому что он ну, всегда происходят периоды, когда один инструмент перестает хорошо работать. Соответственно, если вы трейдингом занимаетесь или крипто трейдингом а в DeFi будем разбирать конкретные примеры, как можно повысить эффективность трейдинга, просто за счет возможности генерировать пассивный доход. Такая возможность тоже есть. И многие трейдеры, подавляющее большинство, которые смотрят на графики, они просто не знают о существовании DeFi, не знают, как можно их интегрировать в свои собственные стратегии. Если же вы просто студент, пенсионер или относитесь к любой другой категории, хотите разобраться в криптовалюте, она для вас кажется сложной, у вас нет большого начального капитала для того, чтобы стартовать. Самая приятная новость в том, что в децентрализованных финансах можно стартовать с любой суммы и при этом получать ежедневный пассивный доход, то есть не включаясь в него, просто вы будете видеть, как каждый день приходят деньги и поверьте мне, как только ты первый раз почувствуешь эту историю, тебе захочется ее повторить хорошо меня зовут я надеюсь вы нашли себя в одной из категорий меня зовут андрей меркул с 14 -го года я обучил инвестициям более 200 тысяч человек это проект территории инвестирования более 10 тысяч инвесторов прошли наше платное обучение недвижимость фондовый рынок фонда недвижимости сша в том числе и криптовалюты в том числе и децентрализованные финансы о которых мы сегодня с вами говорим первый крипту я купил в 2015 году и в с 2017 года я начал активно заниматься криптой, хорошо разбираться в деталях и тестировать на себя различные стратегии. И э, один из выводов, который я для себя увидел, я сегодня тоже буду про это рассказывать, то, что по факту не важно когда ты начинаешь, важно именно какой подход ты используешь. Потому что я совершал большое количество ошибок, которые а как минимум у меня есть финансовый план, в котором я написал, где у меня есть крипта, то что помни, и вот это вот правило я себе ввел, о котором я чуть позже расскажу, поэтому обязательно смотрите, и это стоит точно записать, помни, если бы ты вот это делал, ты бы мог стать финансово свободным в крипте уже три раза, я три раза совершал вот ошибку, поэтому как минимум будет полезно, если вы... Такие ошибки совершать не будете. Значит, что еще? Среднегодовая доходность крипте 200% плюс. Один из первых авторов, который вообще запустил обучение по криптовалютам в России. Да вообще ничего не было, просто приходилось разбираться самостоятельно. 2017 год это была история про технареи, про то, что был дефицит информации и нужно было в этом разбираться. Если вы вообще слышали про крипто, возможно, вы уже владеете криптой. Значит, для вас этот первый вот блок он будет достаточно простым. Я его адресую тем людям, которые вообще Слышали что-то про крипту, но не понимают Разницы между блокчейном, криптовалютами И так далее, он будет коротким Поэтому вы просто можете его также посмотреть И дальше мы будем уже переходить в DeFi Итак, что такое криптовалюта Простыми словами Криптовалюта очень просто, это монета То есть если мы Первые блокчейны, такие как Биткоин, Монера, Zcash, Litecoin, то есть ну, в основном все знают биток, это блокчейны, которые позволяли просто платить друг другу без посредников. То есть человек хотел заплатить там за пиццу, он брал адрес кошелька, брал свой кошелек, подписывал транзакцию, отправлял и для этой транзакции не нужны были ни банки, ни центральные банки, ни свист, ни сепа, ни банки-корреспонденты, ничего этого было не нужно, был только блокчейн, то есть сеть из нот, ну, которые, условно говоря, между собой по определенному алгоритму, договорились о консенсусе. Да? То есть есть такое понятие консенсус что все ноды, все узлы сети согласны, что транзакция прошла. И вот у них есть некий алгоритм, по которому они договорились. Это появилась финансовая инновация. То, что для того, чтобы платить в интернете, не нужны были посредники. Нужен был только блокчейн, который децентрализованный, который нельзя выключить, потому что огромное количество участников этой сети и как раз это называлось майнингом, когда большие сначала это на процессорах, на видеокартах, потом... Ну, короче, сейчас это прям промышленное устройство конкретно для биткоинов, которые... По сути, а, обеспечивают работу этой сети. Но биткоин это прям реально такое цифровое золото, которым пользоваться неудобно. И он, кроме платежных функций, практически ничего не несет. Значит, появились потом начали появляться блокчейны второго поколения. Их называю это блокчейны. По сути, если первый говорим биткоин, это крипта. Да, но что же такое блокчейн? Если мы говорим эфир, это крипта или блокчейн? Оказалось, что это и то, и другое. И вот здесь может возникать путаница, потому что эфирен салано. Авалан, Шматик и так далее Это Это блокчейны, но при этом На этих блокчейнах есть своя еще монета В виде эфир, саланы и так далее Если бы они выполняли функцию просто платить Эфирками друг другу или платить саланы Друг другу, то это будет также Платежные сети первого поколения такие же как биткоин, но они ввели вторую финансовую инновацию, такие как смарт-контракты. То есть появилась возможность делать разные штуки, например, совершать некие скроу-сделки. Это очень простой пример смарт-контракта, когда создается в блокчейне просто адрес на который скидывает человек какие-то одни активы скидывает другие активы и этот контракт выполняет функцию Scroll, то есть он подтверждает что да, условия дел сделки соблюдены и перекидывает активы друг к другу то есть для того чтобы совершить некий обмен децентрализованный также не нужен был посредник третья инновация которая была внедрена в блокчейне это то что в рамках одной сети например эфир Салана и так далее блокчейн это сеть дословно да то есть в рамках вот этой сети можно создавать свои собственные монетки, то есть в эфире можно создать крипто доллар, можно было создавать какие-то свои собственные токены и появился еще термин токены и а, этими токенами или вот этими вот активами условно можно было обмениваться в этой сети, так а, появляется разница между тем, что блокчейн сеть эфира это блокчейн, но при этом монетка эфира используется для того, чтобы быть топливом в этих современных сетях. Этому получается ну, такая простая вещь. То есть блокчейн это сеть, и в современных блокчейнах вот эти вот монеты эфир, саланы и так далее используются для того, чтобы платить за вот эти транзакции. Там где-то платежи побольше, где-то поменьше, но суть очень простая. Итак, с водными понятиями разобрались, потому что будет много...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 я сяду, оставлю себе кошелек, разберусь и куплю свою первую криптовалюту, поверьте, это несложно, нас студенты это делают за 30 минут разбираются с крипто и просто у них есть кошелек, есть крипта, все, и они потом идут и рассказывают своим друзьям и знакомым, как просто оказалось и зачем они так долго вообще всю эту историю откладывали. Сейчас, сегодня, в отличие от 2017 -го года, где мало было информации, приходилось совсем разбираться самостоятельно, но при этом мало чего происходило, да, сейчас э, есть две главные проблемы. Это переизбыток информации, огромное количество YouTube-каналов, телеграм-каналов.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 у тебя произойдет такая история, что информация поменяется, информация устарела, и по сути тебе нужно другой подход для того, чтобы вообще э, двигаться в этой истории. Вот, кстати, примеры это миллиардер, который спит у себя в офисе, это один из, наверное, входит в топ-5, если не в топ-3 самых влиятельных людей в крипте в мире, потому что это SEO FTX, это управляющий активами Аламеда, Сэм Alameda, и он является одним из черных, серых кардиналов, тайных всяких движений крипты, сливов и так далее. То есть это вот манипулирование рынком, это про этих ребят. И соответственно, они гики, но вот большинство ребят, которые смотрят это видео, они все же имеют более такой инвестиционный подход. Они хотели бы, чтобы деньги работали на них, они приносили им повышенные проценты вражи больше, чем депозиты, и на этом зарабатывать. Вот. Хотя я не исключаю, что возможно ваш путь это вот... Ну, не знаю, тогда все равно вам нужно понять, что такое DeFi, потому что там для ребят, которые любят заниматься анализом, как я, я люблю детали, там огромное поле для анализа, большой поток информации, большая скорость изменений, то есть вам там точно будет не скучно, но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 Первое, что мы приняли решение, мы уже определились, что просто тренинги не работают, потому что они очень быстро встревают. И мы сделали базу рецептов. Которые, по сути, можно взять, открыть и по инструкции быстро настроить, там, открыть кошелек. У вас уже есть там кошельки децентрализованные, вы умеете пользоваться криптой. То есть базовое обучение, естественно, тоже есть. Но основа это рецепты, которые мы поддерживаем в актуальном состоянии. Если что-то изменилось, там ставки доходности, какие-то риски поменялись, мы это обновляем еженедельно. И у вас всегда перед глазами будет база, как конкретно в любой момент времени лучше всего разместить свои средства для получения пассивного дохода. Следующая вещь, это готовые асимметричные сделки с криптовалютой. Здесь, наверное, стоит ввести термин, если вы в телеграм-канал мой подписывали, подписаны, приходили в эфир, я часто про эту историю говорю, то что торговая идея или сигнал не равно асимметричная сделка. Это понятие, оно... Оно другое. То есть симметричная сделка подразумевает то, что вероятность заработать в этой сделке гораздо выше, чем вероятность потерять. Она может быть 70%. Либо вы можете заработать там 3 х на капитал, то есть в три раза его увеличить, но при этом 100% вероятности вы можете ну, 100, весь капитал потерять. То есть либо вы в три раза увеличиваете, либо все потеряете. Но ну, вероятность 50 на 50. И понятно, что это все равно, хотя это ставка, очевидно, да, но это все равно симметричная сделка, потому что... Вам понятно, что если каждый раз вы берете 10 кучек, каждый раз вы ставите денежку на какую-то криптовалюту, в какую-то сделку, и вы понимаете то, что а, здесь сгорело, здесь сгорело, третий раз, в три раза вы, вы, вырос, выросло, соответственно, вы заработали. То есть а в среднем на длительном, допустим, на достаточном количестве итераций, там, если вы сделали 10 инвестиций, вы заработаете плюс 50% к своему капиталу именно вот в такой пропорции, вероятность 50 на 50, x3 на капитал, либо полностью все сгореть. Надеюсь, понятно объяснил, но суть очень простая. Существуют разные варианты асимметричных сделок, но принцип везде простой. Представьте, что вы приходите в казино, видите рулетку, на ней 70% полей зеленые. Вы делите капитал на 10 частей, и вы всегда знаете, куда ставить. Даже если какие-то есть вероятность даже асимметричные сделки проиграть, но вы всегда будете знать, куда ставить, соответственно выбирая именно максимальное количество а, зеленых полей. Таким образом, как откуда они берутся. Допустим, приходит какая-то торговая идея, которая основана на том, что у криптовалюты будет какой-то новостной фон интересный. Да? Соответственно, блогер пишет: вот я ожидаю, что будет рост, потому что вот там они выпустят какую-то штуку блатную. И все там начинают это покупать, идет памп. Соответственно, как бы и потом, ну, первые, кто про это все написал, они начинают на этом зарабатывать. Да? То есть часто мне на самом деле непонятная история. И мотивация людей, которые открывают группы большие с бесплатными каналами. Точнее, так, мне понятно. Значит, идея такая, что если вы пользуетесь бесплатными сигналами, то надо понимать а вообще в чем выгода. Если вы не понимаете, кто в сделке лох, очень возможно, это вы. да. И вот есть такое правило. Поэтому понятно, что есть платные сигналы. Они на самом деле, если отдельно, то это не очень удобно. Потому что иногда ты смотришь а -а -а, какие-то платные подписки. У меня они тоже есть. И... Даже я с моим уровнем знаний, технического анализа, фундаментального, иногда даже я не понимаю, что имеет в виду автор, а предлагая какую-то вот стратегию. вот Давай я захожу туда, публикую вот эту историю, и вообще нифига не понятно. И вот здесь как раз и нужно, во-первых, обучалка, чтобы уметь пользоваться сигналами, но при этом нужны также и сигналы, которые позволят тебе зарабатывать на, на криптовалюте. И они должны быть асимметричными, то есть это не просто какая-то одна идея, да, что вот новость ближайшая выйдет там или еще что-то. Или один другой автор там использует теханализ и говорит, вот сейчас отличная точка входа. Мы используем комплексный подход и фундаментальный, и новостной фонд, и трендовый и технический анализ все что можно и действия инсайдеров и кто какие бекеры то есть чем больше вот это измерений у этой монеты тем выше вероятность то есть мы за счет вот этих вещей снижаем риски и uh, создаем из любой торговой из не любой а из торговой идеи мы создаем как раз асимметричную сделку и на 10 торговых идей может прийти там две три хороших классных сделки которые можно уже uh, внутри сообщества зайти вот один из примеров uh, как это выглядит у нас есть uh, отдельный канал со сделками и ребята просто я захожу на свои собственные деньги ребята заходят на свои и соответственно просто эта цель увеличивать капитал потому что когда ты просто да там инвестируешь по получаешь пассивный доход это круто потому что Дфа есть ну, действительно по процентам обгоняет и фондовый рынок там дивидендных аристократов дивидендные акции обгоняет депозитные ставки то есть в разы и в разы обгоняет инфляцию все здорово но когда капитал не очень большой нужно двигаться быстрее поэтому мы бьем на две части мы берем да часть инвестиций мы оставляем работать пассивный доход на часть инвестиций мы начинаем участвовать в сделках для того чтобы раскачать этот депозит мы участвуем в асимметричных сделках, поэтому мы делим его на части и начинаем участвовать в этих сделках. И вот пример одной из таких сделок. Инвестор э, сделал, э, вложил 2000 долларов, увеличил капитал в 6 раз, то есть получил плюс тысяч долларов к одной сделке. Это пример э, того, как это работает. То есть я захожу на свои деньги, инвестор делает собственный анализ и уже принимает решение заходить самостоятельно или нет. Вот еще один из примеров, вложил 879 долларов. Опять же в пересчете просто он купил определенное количество токенов, соответственно, и на через 20 дней прибыль составил 3000 долларов. 652. Это как раз сделки, сделки без плечей. У нас бывают сделки трейдинговые, да, там, где мы видим, но мы всегда используем несколько измерений. То есть и фундаментальные факторы, и трейдинговые факторы, и рынок, надо смотреть, какой-то растущий, падающий. Все эти факторы воедино объединяются и уже тогда принимаются решения. То есть и участники в чате могут обсуждать какие-то свои торговые идеи, и уже накидывать, стоит в них участвовать или нет. Еще одна вещь по поводу обучалки, она должна быть. да, то что Понятно, что она не должна быть сложной и длинной, но она должна быть как минимум такой, чтобы вам было понятно, как пользоваться рецептами, чтобы вы могли быстро стартануть, настроить децентрализованные кошельки. Вообще настроить свою децентрализованную финансовую систему, начать пользоваться сделками и создать свой пассивный доход, то есть базовое обучение нужно, соответственно мы его также включаем и также есть еще классная штука как персональная помощь, то есть особенно когда вот был вопрос что делать если страшно непонятно, в этом случае хорошо помогает во-первых наличие комьюнити, который думает так же, как вы, занимается тем же, чем и вы, и решает похожие задачи. То есть точки, где всегда можно задать вопросы, получить обратную связь. Кроме того, есть ребята, я знаю, стеснительные, которые не пишут в чате, например, но при этом будут пытаться разбираться, сложно и так далее. И вот у нас для этого специально есть система помощи кураторов. То есть есть ассистент по инвестициям, который уже собаку съел на этих вещах, он уже знает все эти кошельки, как их настраивать, где покупать. сам актуальная информация. Вот хороший пример это татьяна которая приходила также с мыслями что криптовалюта это что-то сложное и непонятное и вот здесь просто подумайте что большое количество людей не готовы преодолевать вот это она просто не имеет такой привычки преодолевать какие-то ограничения вот сложное и непонятно пока не буду отложу именно поэтому всего 4% процента людей на земле пока что владеет криптой это люди имеют максимальные шансы очень хорошо заработать, добиться финансовой свободы именно на этом рынке, как раз потому что здесь максимальная премия за знание создается. И оказалось в итоге, что по факту, вот при помощи вот этой системы из четырех булетов, да, из четырех элементов, оказалось, что крипта это нормальная, понятная история. Теперь она наибольшее, пишет, что наибольшее впечатление произвело задание. Профарминг, где она получает пассивный доход каждый день. Получила больше ответов, чем планировала. Самое важное, что получилось что нет ничего сложного, когда работаешь с профессионалами, и есть поддержка команды. Соответственно, ребята, это то, что мы делаем. Потому что если вам кажется, что это сложно и непонятно, это на самом деле не так, когда вы находитесь в правильной среде, и поверьте, вы попали в правильное место. Сегодня я дальше тоже про это расскажу. Хорошо. И изначально идея курса, почему вообще вот курса вот этой системы, зачем вообще я начал это делать? Я хотел, чтобы моя жена и дети смогли легко обращаться с децентрализованными финансами и не были заложниками традиционной финансовой системы. Потому что одно дело, когда я в этом разбирался там с 15 -го года, мы там... Писали на каком-то своем матерном языке в закрытых чатах, там обсуждали, и нам было все понятно. Но когда я понял, что финансы это не просто мои личные игрушки, это история про то, что я хочу передать по наследству, история про то, что я хочу, чтобы мои, моя семья тоже был, была в это вовлечена, потому что в какой-то момент я понял, что если они останутся в традиционных финансах, они останутся без денег просто. И сейчас в следующие 10 минут я покажу, почему это именно так и происходит. В какой-то момент у меня пришло осознание, что деньги, которые я считал своими в традиционных финансах, на самом деле такими не являются, потому что ну, наверняка многие сталкивались с тем, что какие-то счета блокируют, есть какие-то ограничения на переводы, счета могут блокировать приставы, налоговые он может назначить проверку по 115 ФЗ, у меня однажды на, пол, на полгода заблокировали карту, которую я не мог пользоваться, там были деньги, шла какая-то проверка, и при этом было очень сложно доказать, что все в порядке, и в итоге все решалось нормально, но вот эти проблемы, когда ты берешь свои деньги, кладешь, хочешь им пользоваться, но при этом на самом деле это не работает. Там, и примеров на самом деле куча, если вы пользуетесь традиционными финансами, вы наверняка уже столкнулись с, с одним из ограничений, то, что деньги лежат, Соответственно, их нельзя куда-то перекинуть там в другой банк, в другую страну, между своими счетами, то есть есть какие-то ограничения, нужно поднимать какие-то тарифы, платить повышенную комиссию, причем ну, часто достаточно высокую, без спроса, чтобы пользоваться деньгами своими же. Да? Лимиты на переводы, снятие, то есть они у вас лежат, если хотите там, допустим, снять их наличными, это тоже достаточно может быть проблематично и на каждом этапе формируются некие комиссии за обмен, за хранение, за перевод. Практически любые операции требуют расходов и постепенно у вас... Традиционная финансовая система откусывает по кусочкам, но при этом вынуждает вас хранить деньги, потому что, ну, в голове не было истории, а как, собственно говоря, по-другому может быть, пока не появились децентрализованные финансы. И представьте, вы находитесь за границей с детьми, где-то. И не можете снять деньги с карты Visa или Mastercard. У меня такая история была в Мексике. Я пришел к банкомату, воткнул, у меня был 100 долларов, короче. Я воткнул в Мексике, да, другой континент. воткнул карточку в банкомат, ввожу, она не работает. Ввожу, вкидая вторую карточку Сбербанка. То же самое. Не дает деньги карта не обслуживается. И я реально вот в тот момент приуныл У меня была другая возможность это использовать, снять крипту и мы это сделали и собственно говоря на эти деньги вот скрипты мы провели этот отпуск и в тот момент я понял то что совершенно точно будущее не за традиционными финансами в том виде в котором они есть потому что посредники как раз они зарегулированы они хотят есть они хотят денег они постоянно вынуждены а, доказывать необходимость своего существования и поэтому будут просить от вас бесконечные бумажки, подтверждения и так далее, то есть это все, конечно, занимает огромное количество времени, особенно если вы занимаетесь бизнесом, вы наверняка сталкивались, особенно если вы какие-то переводы за рубеж делали, вы наверняка уже столкнулись и с валютным контролем, и с многими другими вещами. И, соответственно, когда ты находишься за границей, у тебя нет денег ни на билеты, ни на жилье, ни на еду. Это, на самом деле, приятная ситуация, которая, ну в которую мало кто хотел попасть. И здесь надо понимать, что делать. Либо сидеть дома, то есть просто, ну, как бы, знаете, где родился, там и пригодился. И есть такие темы, надо еще потерпеть, там все изменится. То есть просто принять позицию жертвы, сказать, что я ни на что не влияю. И, собственно говоря, отказаться от амбиций от финансовой свободы. Потому что традиционные финансы не приведут вас к финансовой свободе. Количество инструментов становится все меньше, доходность все меньше. Это просто, это удобно, блин, но они не сделают вас финансово свободным. Если вы это поймете, то путь прямой вам в децентрализованные финансы. Соответственно, меньше всего мне хочется оказаться в ситуации, когда я заперт в одном, просто в одной локации и просто должен заниматься тем, чтобы выращивать себе еду и немножко продавать, чтобы там платить по счетам, потому что все равно нужны деньги. И в какой-то момент. С 2014 -го года мы занимались просто обучением инвестированию, то есть, людям показали инвестиционные инструменты, помогали строить финансовые планы, и в какой-то момент мы сформулировали очень важную цель, то что помогать людям зарабатывать на инвестициях и добиваться своих целей в меняющемся мире. И прямо сейчас мир изменился, традиционные финансы изменились, они стали жестче, они стали больше контроля, стало больше ограничений. Многие вещи, привычные, да, в некоторых странах просто перестали работать. Где-то не работает Apple Pay, где-то не работают карты, не работают переводы в другую юрисдикцию, требуется все больше разрешительных документов. И это реально есть проблема. Но у меня одна из моих ценностей, почему я еще так вот пошел в крипту, а потом в DeFi, потому что это все-таки немножко разные вещи. Я тоже покажу, дальше расскажу, чем отличаются вообще децентрализованные финансы, и что они привнесли в крипту кардинального изменения, которые вот сейчас просто в, в, в, на момент записи видео сильно все отличается от того, что было в девятнадцатом году. Мобильность — это одна из моих трех главных ценностей — это мобильность, семья, отношения и финансовая свобода. И мои девчонки учатся в онлайн-школе, у меня две дочки, они учатся в онлайн-школе они никогда не ходили в школу. Это было одно из решений для того, чтобы сохранить мобильность. Это с разных мест. Слева Таиланд, справа Соединенные Штаты. То есть везде они могли учиться, разные часовые пояса. Проблем с этим не было. Но при этом это позволило нам путешествовать 5-6 раз в году. Соответственно, и подолгу оставаться в точке, где комфортно, безопасно и где есть океан. Если же деньги хранятся в традиционных финансовых системах, если твои сбережения и финансовые потоки не в твоих руках, есть только два пути. Это остаться без денег в чужой стране, либо остаться без денег в своей стране. И я понял, что надо что-то менять. Соответственно, просто посмотрите на этот кадр, это он отлично э, иллюстрирует э, то, что сейчас происходит в финансовой системе, и то, что происходит с людьми, которые пока еще не понимают, потому что, э,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 можно абсолютно не париться, то есть это принесло дополнительное спокойствие. Можно абсолютно не париться, сколько стоит криптовалюта сейчас, потому что мы не планируем продавать тело инвестиций. У нас появилось очень простое правило: пассивный доход от крипты можешь использовать как хочешь, хочешь трать, хочешь реинвестировать, хочешь, просто кайфуй и путешествуй, но тело инвестиций не трогай. И считая всю свою криптовалюту в количестве, сколько у тебя битков, эфиров, SOLAN и так далее. То есть, просто накапливай количество, трать пассивный доход. И когда, ты, вот когда я изменил вот этот подход на такой, мне стало сильно проще инвестировать, потому что мой, моя цель стала именно увеличение пассивного дохода и раскачивание именно этой части. Давай я приведу несколько примеров, как вот прямо очень простые базовые инвестиции могут поменять правила игры. Раньше у меня в банках были вип-тарифы они были нужны для того, чтобы переводить больше суммы, снимать, снять ограничения на перевод. Если вы профессионально будете заниматься инвестициями, вы наверняка столкнетесь с тем, что есть ограничения на переводы. Там. И там, в некоторых банках 500 тысяч рублей, в некоторых банках 3 миллиона в месяц и так далее, но не суть. Это достаточно, когда ты идешь к финансовой свободе и двигаешься достаточно быстро, то очень быстро достигнешь лимитов, когда тебе будет тесно в традиционных финансах. Я просто написал в два банка отключите переводы, нету кнопки снять, поверьте мне, записаться можно очень быстро, отключить, надо еще будет попереписываться, объяснять почему, собственно говоря, после объяснений, там, после переписки я сэкономил 5000 рублей в месяц, это 60 тысяч рублей в год, и нужно было направить куда-то эту тугую струю ликвидности свободной. Понятно, что мне эти сервисы, они ну, просто нафиг были не нужны, потому что по факту ничего полезного они мне больше не несли. Там лимиты на ограничения, карты не работали. Ну, короче, не буду вам лишний раз давить на больную мозоль, если вы и так все знаете абсолютно без меня, что в целом, если вы подумаете, то вы поймете, что, ну, какие плюсы остались в веб сервисах ну, наверное, да, наверное, никаких. Вот, я просто расскажу вам одну из простых стратегий, это если взять и на эти деньги просто покупать Ethereum, это эфир, среднегодовая доходность эфира на момент записи этого видео 166% годовых, то есть средняя годовая доходность 166%. Далее мы подключаем сложный процент и смотрим, а что же получится, если мы возьмем 60 тысяч рублей в начале, дальше будем пополнять по 5 тысяч рублей, покупать просто эфир, очень грубо мы делаем, да, в конце пятого года мы получим 12 миллионов 873 рубля. Вы можете взять калькулятор сложных процентов, посчитать, у вас получатся те же самые цифры. То есть представьте, простейшее решение, 5 тысяч рублей в месяц, и в конце у тебя получается достаточно быстрая история. Но это еще не все. Есть еще более интересная штука, то что все это время, пока вы создаете, покупаете себе эфиры, вы можете их использовать для того, чтобы получать пассивный доход в DeFi. То есть можно разместить их в протоколах, которые будут платить вам деньги. И вот этот пассивный доход в первый год небольшая сумма, во второй год в месяц уже 5000 рублей. Понятно, что их можно реинвестировать и еще быстрее раскрутить эту спираль. Можно тратить там на свои нужды. Четвертый год 14 тысяч рублей пассивный доход. Пятый год 40 тысяч рублей. Шестой год 107 тысяч рублей. Представьте, настолько это круто, когда... Вы буквально за несколько лет достигаете финансовой свободы. И для многих, опять же, эта сумма достаточна для того, чтобы спокойно и комфортно жить. Понятно, что это регион. Понятно, что если вы живете в Москве, для вас сумма будет больше. Если вы живете за границей, эта сумма будет другой. Но вы можете очень просто спроецировать те же самые цифры и взять свою сумму комфортно в месяц для того, чтобы инвестировать. Я инвестирую каждую неделю, покупаю биткоин, эфир по этой стратегии. У меня есть ассистент, который это делает по инструкции, накапливает и потом скидывает мне на холодный кошелек. То есть мне ничего не нужно делать для того, чтобы эта стратегия у меня работала. Если вы занимаетесь бизнесом, я крайне рекомендую как минимум вот эту вещь использовать. И если вы возьмете с вебинара, с этого эфира хотя бы вот эту вещь, просто, то ваша жизнь может разделиться на две части, да, то есть один человек сегодня закроет окошечко и скажет да блин, нет времени, пойду заниматься своими делами, пройдет пять лет и у вас будет ощущение того, что, блин, надо было тогда, вот, Меркулов рассказывал, надо было тогда в крипту заходить. И второй человек, он пойдет в вот другой дорожке, вы, другой человек, в другой реальности, он примет решение начать вот разобраться, сказать, да, сложно, но, блин, вроде как бы, и если там пенсионеры и студенты разбираются, почему я не разберусь, с чем я хуже, да, и просто пойдете и примете решение начать действовать. И вот вы... Другой, через 5 лет, который человек достиг финансовой свободы, по сути, сильно ничего в своей жизни не меняя. Понимаете? Просто а, практически в этих двух ветках люди сохраняют свой уровень дохода уже на третий год. Пассивный доход перекрывает все те же инвестиции, то есть можно вообще просто вот этот пассивный доход реинвестировать и все. Но поверьте, когда вы видите каждый день деньги на счету, которые к вам приходят, у вас появляется желание и азарт начать просто зарабатывать больше инвестировать больше. Ну, просто потому что ты не раз в год получаешь дивиденды, а это каждый день происходит. Вот. И теперь вам придется с этим жить, и вам нужно будет честно ответить на вопросы. Вот для этого вам нужен листочка-ручка, просто посидеть и подумать, а что вы будете делать, когда вы достигнете финансовой свободы? Потому что одно дело, когда я хочу достичь финансовой свободы, у меня такая задача, хочу там вот такую-то сумму. Вот. Скорее всего, вы можете ее записать, что в вашем понимании финансового свобода, но здесь еще есть два измерения для того, чтобы эти цели работали хорошо. Это нужно подумать про отношения, а что будет с вашими отношениями, кто будет с вами рядом, как вы их улучшите, как вы сможете на них влиять и как вы сможете им их развивать, если у вас будет достаточно денег для закрытия каких-то хотелок, связанных именно с отношениями, чтобы жизнь была наполненной. Да? И второе, это с энергией, как вы себя будете чувствовать энергетически, что будет меняться в вашей жизни. Какие у вас будут ощущения, это супер важные штуки. Часто люди хотят закрыть, у кого-то есть прямо конкретное. Вот как вы поймете, что вот вы достигли финансовой свободы? Вот как это физически будет происходить? Что Попробуйте подумать над этим, вот я достиг финансовой свободы, это как? В моем случае будет здорово, если вы просто для себя это отметьте, потому что это, я не прошу вас публиковать эту историю, там присылать в комментарии мне, это как раз про то, чтобы просто понятие, зачем, вот включить вот эту историю, потому что, ну, мы сделаем все для того, чтобы это было простым, но вам нужна причина для того, чтобы это сделать, и если вы ее почувствуете, то много изменится. Теперь, теперь я надеюсь, у вас есть некое понимание, хотя бы появился картинка или образ этой истории финансового воды давайте перейдем непосредственно к тому Вообще про DeFi несколько слов скажу, что это, мы уже определились, что это децентрализованные финансы, основанные на блокчейн, они работают без посредников, нет точки, которую можно отключить, заморозить, запретить, наложить санкции, все деньги принадлежат только вам, вы ими владеете, ваш капитал мобильный. Вы переезжаете куда-то за границу в путешествие, ваш капитал едет вместе с нами. В традиционных финансах это сделать очень сложно. Если вы владеете активами в одной стране, вы путешествуете, вам нужно возвращаться, потому что у вас точка получения дохода находится также в одной юрисдикции. Это реально проблема, которую нужно решать и перестраивать децентрализованные финансы. Я чуть позже расскажу даже, как это можно сделать, перестроить и в целом, если вы как минимум возьмете вот эту штуку и начнете внедрять, вам будет сильно проще. Вы должны быть мобильными сами по себе, но и ваш капитал тоже должен быть мобильным. При этом DeFi позволяет пользоваться всеми традиционными сервисами. Вы можете платить, переводить, обменивать, покупать активы дотекнизировать эти активы, золото, акции, недвижимость, получать пассивный доход, зарабатывать. Все это можно организовать в децентрализованных финансах и создать, чтобы сначала вы инвестируете в них, сначала вы туда докладываете деньги, но в какой-то момент все меняется и они вам дают уже деньги. То есть ваша цель сделать так, чтобы вот эти децентрализованные финансы начали вам пополнять банкомат, вас, чтобы вы могли пользоваться деньгами в реальном мире, соответственно, и это вполне себе возможно. При этом доступно круглосуточно, никаких праздников, рабочих дней. Все деньги, подчеркну, праздники, рабочие дни у посредников. Пандемия, они сидят дома на самоизоляции, вы не можете попасть в ячейку. Все это в прошлом, это все остается в традиционных финансах, соответственно, когда вы путешествуете, это все тоже вам принадлежит. Но не то, -то было. Если вы понимаете, что это классная, прикольная история. Которая вытаскивает вас из рабства по сути финансового те же традиционные финансы вас встретит и в криптовалюте если вы думаете что э, традиционные финансы не понимают как они теряют сейчас рынок это неправо они неправда они будут контролировать они будут пытаться возглавлять они будут создавать свои псевдо криптовалюты они будут создавать свои площадки для торговли криптой для того чтобы те же самые сервисы потом вам предлагать binance ftx Bybit, coinbase Криптовалюта такая, как USDT, Tether, USDC, это все централизованные истории, у которых есть иммунитет, на которого можно влиять, который вы можете влиять, которые вынуждены следовать правилам и процедурам традиционных финансов. И, соответственно, когда вы регистрируетесь где-то, где вас просят ввести e-mail, потом загрузить скан паспорта, фотографии и так далее, знаете, вы в лапах традиционных финансов. Потому что, когда вы приходите в децентрализованные финансы, в DeFi, вы создаете себе кошелек, вам дают 12 либо 24 слова, генерируются алгоритмом, Вы их записываете, и ни у кого кроме вас этого нет, это ваш уникальный ключ. Вот если такая процедура, когда вы создаете себе кошелек, вы в децентрализованных финансах, соответственно, потом вы его используете для того, чтобы уже управлять транзакциями. Это все, ну, мы на продукте, на, нашем, на нашей площадке, мы как раз обучаем этой истории, как начать действовать. При этом мы не отказываемся от этих историй, они реально удобны, но основную часть наших стратегий мы замешиваем на том, чтобы не быть под контролем традиционных финансов, потому что мы много раз ну, видели, как деньги людей блокируют, и с ними уже ничего нельзя поделать. Соответственно, потому что никто не хочет отдавать ваши деньги просто так, поэтому вывод, чтобы не попасть в ловушку, нужно разбираться в DeFi. Просто принять решение, что да, покупать крипто это конечно хорошо, но чтобы это все опять не оказалось в тех же самых лапах, мне нужно разбираться в децентрализованных финансах. Соответственно и здесь следующий тезис, который тоже можно себе записать и над ним подумать, что DeFi это не очередной инструмент в вашем портфеле, это не инструмент.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 совсем чуть-чуть я хочу чтобы вы также поработали со своим листочком еще раз и я сейчас назову несколько пунктов которые вообще результатов которые вообще может дать defy а вы для себя определите просто какой из них для вас максимально полезный наш первое это вообще с чего мы начинали это можно получать пассивный доход в долларах ежедневно каждый день вы зарабатываете а второе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 чуть позже давайте про них детально расскажу смотрите у меня есть несколько тарифов я про них буду рассказывать скоро под видео будет возможность также формы для записи вы сможете это сделать соответственно первое это персональный тариф и он подходит для тех ребят для тех людей которые планируют инвестировать значительную сумму в криптовалюту, минимум от 50 тысяч долларов в течение первого года соответственно для вас мы можем подобрать специальную программу и более индивидуально подойти. Во-первых, мы сможем вам помочь вывести деньги из традиционных финансов и конвертнуть их в крипту по самому выгодному курсу. У нас есть свои подрядчики, у нас есть часто своя база запросов тех людей, которые хотят вытащить уже деньги из крипты, например, получить-то, получили пассивный доход, им нужно там какие-то свои потребности закрыть. То есть мы поможем вам просто встретиться и получить более выгодные условия для того, чтобы Зайти в крипту, выйти, то есть это хорошая экономия, на самом деле, поверьте, если вы будете заходить самостоятельно, там будет отличие. Все-таки, следующее, это VIP-сделки, то есть это сделки, которые позволяют увеличивать капитал максимально быстро, и здесь мы инвестируем вместе с топовыми фондами, такие как Sequoia Capital, Binance Labs, Solana Ventures, ФТИ, многие как криптофонды, так и реальные фонды венчурные, о которых многие знают, мы заходим на этапы на, до того, как криптовалюта становится публичной начинает торговаться на бирже, мы заходим на ранних стадиях, потому что по факту, мы уже говорили, что ранние последователи имеют самые большие деньги. И вот здесь, когда ты умно заходишь вместе с фондами, откроются самые интересные иксы и возможность зарабатывать максимальное количество денег. Соответственно, там есть э, аллокации в проектах. Э, они не резиновые, но при этом для наших VIP клиентов мы э, как минимум гарантируем, что можно выкупить будет аллокацию от 5000 долларов. Вот, это от 5 до 10, как правило, локация доступна, но от 5 практически всегда можно взять. Э, соответственно, отдельно у нас будет с вами чат, где я буду я, мой ассистент и вы. Можно будет э, конфиденциально обсуждать какие-то вопросы, которые относится именно к вашим инвестициям, соответственно, именно с вашим портфелем будем работать. Мой личный коучинг, мы с вами созваниваемся, это две консультации, 1 два часа, в течение первых четырех месяцев, то есть первая уставная сессия, на которой мы определяем, Куда вы двигаетесь, какие задачи, приоритетные вопросы, с которыми надо справиться. И потом дальше уже понятно, что вы дальше идете по программе вместе с нами. У вас также остается чат, но при этом как бы мы можем дополнительно какие-то моменты проработать на второй сессии для того, чтобы... Когда у вас уже есть уверенный навык пользования крипто, есть пассивный доход, наметьте следующую точку, куда вы будете двигаться. Соответственно, старт, стандартная цена это 1 миллион рублей, это цена без скидки. Сегодня тем, кто смотрит этот эфир, специально для вас цена 500 тысяч рублей. Соответственно, когда появится ссылка, я расскажу, что нужно будет делать для того, чтобы участвовать, именно принять участие в этом тарифе. И при этом я понимаю, что и VIP-сделки, Возможность заходить вместе с нами на private раундов, то есть она недоступна. Просто на широком рынке вы не можете пойти и использовать этот мультипликатор. Хотя, на мой взгляд, это вообще один из самых вообще быстрых мультипликаторов криптовалюты, в которой бывает. Выгодные курсы по обмену. То есть, помимо того, что это есть персональное включение, это еще и возможность очень неплохо сэкономить и окупить все свои начальные инвестиции, просто быстрее прийти к точке Б которые вы хотите идти прямо, ну, вот, возможно, принять решение идти или идти сейчас. Соответственно, у нас есть два участия. Соответственно, VIP-тариф условно-персональный. Я уже сказал, что, в принципе, его, если вы планируете от 50 тысяч долларов инвестировать, его имеет смысл рассматривать. Если нет, возможно, просто имеет смысл рассмотреть стандартный тариф. Пройдусь по тому, что включают и этот тариф, и стандартный. Обучение по крипте. Соответственно, несколько модулей, буду про каждый из них чуть-чуть расскажу. Первое это быстрый старт, то есть в результате у вас есть твердый навык, уверенность, вы ничего не боитесь, у вас есть криптовалюта, у вас есть необходимый набор программ, вы настроили все, что нужно, чтобы это было безопасно, чтобы... Начать пользоваться и, собственно говоря, первые стратегии уже реализуете на первом модуле. То есть первый результат, у вас есть крипта, вы умеете ей пользоваться, вы можете об этом рассказывать своим близким и также им помогать это делать. Соответственно, второе, это децентрализованный подход к финансам э, и мобильность капитала. Когда вы э, встраиваете в следующий уровень крипты, это децентрализация. Децентрализованные кошельки, э, умение пользоваться криптой на уровне ввода-вывода, как быстро ввести. Как снять, как правильно заходить в рынок, различные офлайн сделки с криптой, проверенные подрядчики. То есть в результате этого модуля у вас больше никогда не будет вставать вопрос, как лучше, где купить крипту, как купить крипту, как продать и как ей пользоваться безопасно в любой точке земли, чтобы ваш капитал просто был мобильным и перемещался вслед за вами. То есть это навык, который нужно дополнительно докрутить для того, чтобы вы могли просто вот... Ну, полностью контролировать свои деньги и не отдавать их в традиционные финансы. Значит модуль номер три очень простой. У вас появится пассивный доход. Вы разберетесь с DeFi, мы разберем пять основных стратегий, разберемся с фармингом, с фармингом ликвидности, стейкингом, разберемся со стейблкоинами, со стратегиями, которые можно использовать. Все это позволит вам сформировать базовый набор стратегий и пользоваться уверенно теми рецептами, которые у нас есть и получать ежедневный пассивный доход. Четвертое – это продвинутый модуль для того, чтобы, во-первых, могли самостоятельно генерировать эти стратегии, для того, чтобы вы могли быстро находить, куда течет капитал, потому что в DeFi это супер важно. Поскольку мы сказали, что капитал для того, чтобы перекинуть деньги с одного протокола в другой, нужно нажать всего несколько кнопок и капитал двигается быстро. И вот когда вы умеете видеть, куда двигается этот капитал, естественно, мы все эти вещи в клубе делаем самостоятельно, делаем анализ. но Крайне важно, чтобы вы не слепо следовали каким-то рекомендациям, а вы понимали и могли эту историю перепроверить самостоятельно для того, чтобы ну, просто ну, увереннее действовать и контролировать свои финансы самостоятельно. Пятый модуль это портфель. Мы как раз разбираемся с основой в основе крипта, потом стейблкоины, потом спекуляции, участие в сделках, дополнительно мы активы реального мира подключаем. То есть, вот как собрать все это дело в единую систему и сделать так, чтобы этот портфель рос как на стероидах, то есть в основе крипта, но при этом у вас постоянно приходят деньги для того, чтобы использовать их в других стратегиях в том числе. Соответственно, главный навык это то, что… Когда вы все соберете в одно место, вы научитесь правильно балансировать риски, и вы научитесь не терять деньги в крипте и при этом всегда иметь деньги на новые сделки. Это на самом деле важно, потому что когда новички начинают действовать, они начинают покупать все подряд, короче, и в итоге нарушают money management чаще всего, да, и теряют деньги, потому что если вы, например, уже не новичок, у вас есть какая-то крипта, вот, которой вы владеете, и если она вас постоянно беспокоит, значит, произошла одна из двух вещей. Первое, это либо вы не понимаете эту сделку, то есть вы не понимаете рисков, не понимаете, что там происходит, либо второе, это вы нарушили money management, то есть вы закинули туда больше денег, чем могли себе позволить. И то, и то плохо, соответственно, мы в пятом модуле учимся, как правильно и, э, работать с криптой так, чтобы вас, вам это было комфортно, чтобы все это было стабильно, чтобы не терять и зарабатывать. Соответственно, модуль 6 – это стратегии доп. заработка. Соответственно, здесь детально разбираемся с private раундами, с крипто-стартапами, с которой эта стратегия используют венчурные фонды. Надо понимать, что это институциональные инвесторы, которые делают самые большие деньги именно в стратегиях uh, private equity. Либо они заходят в венчурные сделки, которые не публичные, либо они заходят в крипто-стартапы, потому что там сейчас максимальные мультипликаторы. Следующая история – это инвестиции в гемы. Гемы, ребята, это… Это то, что это актив, который вы купили, который имеет потенциал стоиксов иксов. Ген это монета, которая сделала стоиксов иксов. Это значит, что если вы вложили 1000 долларов, монета выросла, у вас 100 тысяч долларов на счету. И поверьте мне, первый один раз, когда вы увидите на своем счету ген, когда вы что-то купили и на 1000, это превратилось в 100 тысяч долларов, это невозможно забыть. Единственная мысль, которая у вас начинает беспокоить, это... Как, офигеть, хочу еще, как мне эту историю повторить? И это настолько круто, просто когда, а, я первый раз это увидел, когда я заработал хорошие деньги, именно инвестировав небольшую сумму, 5000 долларов я инвестировал, и монета действительно выросла очень хорошо, я увидел серьезные деньги на своем счету, и я уже думал там, какие апартаменты я в Штатах куплю, еще что-то. Но при этом параллельно я начал думать, а как мне повысить вероятность того, что эта монета будет гемом? Я начал искать условно признаки монет, которые могут сделать 100 иксов. И собственно говоря, на, на этом как раз эта система и основана. Следующее это активные стратегии заработка. Есть геймфай, геймифицированные финансы, играют, чтобы зарабатывать. Различные направления NFT, move to earn. Все то, что меняется очень динамично. И там самое важное, что можно сделать, это... Отдельно выделить сообщество, в котором мы, естественно, даем рецепты, но также мы следим за тем, чтобы, ну, чтобы само сообщество генерировало прикольные классные идеи для заработка. То есть модуль 6, по сути, это ваша скоростная дорожка, как двигаться к финансовой цели максимально быстро. Это, что касается детального курса по крипте, он нужен для того, чтобы вы могли быстрее вникнуть в историю, начать пользоваться готовыми сделками, готовыми рецептами и зарабатывать. Следующая вещь, следующий блок это набор готовых рецептов по DeFi в режиме бери и делай. То есть это выглядит как инструкция, которая понятна вам. Вы берете, повторяете, условно у вас есть там эфир, биткоин, какие-то голубые фишки, у вас есть стейблкоины, вы хотите получать пассивный доход. И мы говорим, вот смотрите, вот эти варианты оптимальны для того, чтобы просто все настроить и получать. Соответственно, такие рецепты мы обновляем еженедельно, обновляем доходности, их актуальность поддерживаем. Вы просто можете в любой момент времени выбрать и начать действовать. Вот как это выглядит, это новая вещь, мы ее внедряем, соответственно, буквально на, на этой неделе она будет запущена. Соответственно, это база рецептов, где все рецепты собраны по отдельным монетам, по стейблкоинам. Отдельные, соответственно, рецепты, где вы можете просто кликнуть, выбрать, увидеть какие стратегии, и на самом деле, если сейчас вам кажется, эта табличка странная и непонятная, поверьте мне, после того, как вы проработаете с ассистентом вот эту систему обучения, все будет легко, просто, понятно, и вообще никаких вопросов у вас возникать, поэтому не будет. Соответственно, то же самое на крипте, которую мы накапливаем, это может быть просто эфир, кто-то решит там только дот добавить, кто-то еще какие-то вещи. Каждый решает самостоятельно, но под эти монеты, которые мы накапливаем, мы также даем дополнительные стратегии, которые можно использовать. А важная вещь – это список, что купить сейчас. В любой момент времени вы его открываете, у вас появились какие-то свободные деньги, вы думаете, так, вот он там сделки давал, они актуальны или нет? Вы заходите, открываете видите, что купить. Соответственно, что можно накопить, что сильно покупать, что просто покупать, что пока держим, не продаем, что уже продавать, а что вот прямо является скамом уже совершенно точно надо уже давно совсем избавиться. Вот, соответственно, это список, что купить, тоже важная вещь. Чат, про который я говорил, где можно решить свой вопрос, там есть я, ассистенты, там есть сообщество, соответственно, инвесторы, которые часто и хорошо помогают друг другу, то есть вы получаете ответ не только от меня, не только от ассистентов, ребята часто помогают еще и друг другу, скидывают разные прикольные штуки и поддерживают, помогают двигаться вперед. Мощное окружение это как раз вот ну, то, что нужно. Отдельно, в отдельном канале есть сделки по крипте, то есть мы сначала публиковали это в основном канале, в чате, но потом они начали теряться, и мы выделили это в отдельный канал, многие его ставят на уведомления специально звуковое, для того, чтобы видеть, как новая сделка пришла, они, ага, все, беру, там открывают приложение, повторили эту сделку, купили, все, проблем никаких э, не возникает с этим. А, такой канал, значит, у нас вот этот стандартный тариф, он годовой, рассчитан на 12 месяцев, соответственно, можете в него также вписаться, и э, вот пример такой сделки, вот она публикуется, сделка, монета покупалась по 0.11, соответственно, через некоторое время, плюс 24 тысячи долларов, монета выросла, результат 24 тысячи долларов. Соответственно, как короткие сделки есть, так более длинные, мы ориентируемся на более хоть длительный промежуток, там, потому что ну, мы больше смотрим фундаментальные факторы, техническая часть, она важна, но по факту нам также важны и фундаменталка, и новостной фон, и тренд, и... В финале, в итоге, эта монета, она дала 50 тысяч долларов за 4 месяца, по крайней мере. Но при этом я заходил там на сумму районе 5. То есть, это очень неплохие цифры. Значит, вот еще примеры. Помимо того, что это сделки, которые увеличивают капитал, также есть сделки, где можно дополнительно зарабатывать... Очень крутые проценты просто на той крипте, которой вы владеете. То есть мы зашли, мы ждем пока она вырастет, мы в нее инвестировали, но при этом дополнительно можно подключить DeFi и еще больше заработать. И вот это, мне кажется, одна из таких самых прикольных штук. Так, итого, два тарифа, годовой, персональный тоже на год, 4 месяца персональный чат, созвоны, консультации и так далее, но при этом и тот и тот тариф у нас идет годовой. Стандартная стоимость участия, если вы будете записывать там, на сайте, еще где-то персональный тариф, стандартные условия, это 1 миллион рублей, а годовой тариф 190 тысяч рублей, соответственно, появляется кнопка под видео, где вы можете записаться на этот тариф, но сегодня... Пока смотрите это видео действуют специальные условия, то есть можно перейти по ссылке, которая будет на странице, где вы смотрите это видео, соответственно, и специальная акция, где вы можете годовой тариф купить за 100 тысяч рублей, соответственно, также можно платить в долларах, если вы находитесь, допустим, в какой-то стране, не в России можно будет перейти отдельно, откроется табличка, выбрать, если вы российский э, резидент, соответственно, можно оплачивать в рублях, российскими картами. Если вы резидент другой страны, соответственно, можно и у вас другая иностранная карта, нужно выбирать оплату в долларах и оплачивать именно в долларах, что международные карты будут работать таким образом там. Соответственно, можно выбрать, э, смотрите, про персональный тариф. Если вы видите кнопку на экране, что можно оплатить и вписаться, значит, место есть. Только одно место по этой цене доступно. Если же кнопки нету, значит, извините, она занята, и в конкретный момент времени я не могу вас взять просто физически, потому что э, место есть, но понимаете, что э, время, оно не резиновое, и, соответственно, как бы тогда придется просто дождаться, когда оно освободится, вот, но при этом у вас всегда остается возможность записаться на годовую программу. Значит, если смотреть на то, насколько вообще это выгодно, и в целом, насколько это вообще оправданные инвестиции, если вы, ну для меня это точно было оправдано, потому что моя инфраструктура, она стоила гораздо дороже. покупая огромное количество платных подписов, платной аналитики и сервисов, которые позволяют мне быстрее фильтровать нужную информацию. При этом для того, чтобы это делать, у меня есть три ассистента, которые работают со мной full-time, которые работают с рецептами, с сделками, которые именно занимаются поиском интересных возможностей, мы их обсуждаем, у нас есть инвестиционный комитет, и который генерирует вот этот поток сделок, потому что самостоятельно все это дело успевать вообще невозможно. И если просто взять этот годовой тариф и понять, что это менее там, 10 тысяч рублей в месяц, там, близко к 8 тысячам рублей, то за эти деньги даже... На четверть времени ассистента удаленного вы не сможете себя нанять, и а тем более не стоит рассчитывать на то, что он вам будет какие-то более-менее качественные сделки показывать. Но при этом это супер важная история, потому что готовые сделки и готовые рецепты экономят 95% вашего времени на том, чтобы вы не занимались длительной аналитикой. Вы прошли обучение, вы понимаете, как это работает, но вам не нужно тратить огромное количество времени, потому что у вас есть пример, о, я все понял, сделайте это за меня. И вот как раз этот сервис позволяет, чтобы мы делали это за вас, мы работали на вас, а вы уже занимались своим делом. Если вы хотите, там, создавайте дополнительные источники дохода, занимайтесь бизнесом, улучшайте его процессы, либо просто отдыхайте и проводите больше времени с семьей. То есть мы создавали этот сервис для того, чтобы вы могли... Не, не стать рабом еще, да, вторым рабом инвестиций, я раб бизнеса и работы, еще раб инвестиций, нет, это не про то, это про то, чтобы экономить ваше время и делать максимально качественный сервис, который вы можете получить э, за эти деньги, поэтому если сравнивать помещенно даже с зарплатой самого простого низкоквалифицированного ассистента, то естественно вы за эти деньги не сможете нанять, тем более нанять целую команду, дополнительно получить еще сообщество, в котором люди двигаются, цели вместе с вами и, соответственно, возможность задавать свои вопросы лично получать на них ответы и двигаться по системе. Не хаотично, а просто выстроить системное решение и прийти к результату вместе с теми людьми, которые идут вместе с вами и опираясь на тех людей, которые уже к нему пришли. Еще одна вещь, про что стоит сказать, то что в крипте бывают ошибки, особенно в децентрализованных финансах. То, что когда нету посредников, это значит, что нет службы поддержки, в которой можно сказать, алло, я отправил деньги не туда, у меня там застряло несколько миллионов рублей, то есть нету точки, поскольку нельзя отключить, нельзя и как бы развернуть платеж, все безвозвратно. У меня были такие истории, я тоже совершал ошибки и в один момент я однажды отправил 11 тысяч долларов просто вот в ошибку с фишинговым сайтом. Соответственно, я знаю, у нас есть отдельный урок про фишинг, я знаю те тридеры, которые срабатывают у людей, когда они ловятся на эту историю. Мы уже. И причем у меня есть опыт, я ä, ä, знаю про эти атаки и все равно периодически попадаюсь. Поэтому для того, чтобы вам не попадался, скажем так, да, для того, чтобы вам просто не идти по, по граблям, как минимум просто понять, что одна ошибка может просто напрочь отбить отход, охоту этим заниматься, еще больше страха и неуверенности вас селить, но при этом, когда есть команда, когда есть понятное обучение, для вас это будет безопасно, экологично, в правильной среде, в которой вы просто приобретете уверенный навык и будете двигаться самостоятельно. Даже если вам сейчас кажется, что это страшно, это непонятно, поверьте мне, через неделю все очень сильно изменится и ваше настроение, и ваше понимание этого тоже будет изменится. Смотрите, еще один момент хочу сказать. Я знаю, что есть ребята, которые там, ну, например, не готовы сейчас инвестировать какие-то серьезные деньги и 100 тысяч рублей, даже несмотря на то, что это там 8 тысяч рублей в месяц, это всего лишь там ассистент даже на четверть ставки удаленный, который не умеет это делать, при этом здесь вы получаете команду, Соответственно, я понимаю, что для многих эта сумма будет неподъемная по сравнению с теми инвестициями, которые они планируют ввести в крипту. Потому что если вы планируете инвестировать более-менее внятные деньги, то есть 50 тысяч долларов, приходите в персональный тариф. Соответственно, если вы хотите хотя бы от 2-3 тысяч долларов в течение первого года инвестировать, вам точно надо идти в годовую программу, потому что за год... Вы проинвестируете в достаточное количество сделок, настроите рецепты, получите достаточное количество интересных результатов и сможете... Ну, когда, понимаете, когда ты в один гем зашел, просто в один хотя бы, да, в одну сделку, то это не только купает все обучение, вообще увеличивает капитал и, ну, даже 1000 долларов, если ты вложил, получил их 100-100 тысяч 100 долларов, конечно, оставаться в годовой программе или нет, это... Вопрос больше никогда в жизни стоять не будет. Но я понимаю, что для многих это, особенно если вы никогда не платили за обучение больше там, тысячи рублей, это серьезная растяжка. И здесь нужно правильно понять, вообще подходит вам или нет. Хотя у меня есть сделка без риска для вас, в том числе, и я о ней тоже расскажу. У меня есть еще один специальный бонус для этого видео, я сейчас тоже про него буду рассказывать. Тоже вам несколько прикольных моментов будет еще. Так вот, есть тариф эконом, где мы даем вам три базовых модуля. Это быстрый старт, это децентрализованная система и это пассивный доход. Вот то, что мы с вами разбирали. Три модуля, можно вписаться. Сегодня это не 100 тысяч рублей, сегодня это 39 900. Соответственно, списки, что купить, набор рецептов, но телеграм-чат на 3 месяца, канал готовых сделок на 3 месяца, вы поучаствуете в минимум в 10 сделках. То есть этого достаточно, просто чтобы Сформировать вот этот вот портфель асимметричный, поучаствовать в сделках, получить пассивный доход и понять, стоит вам дальше идти или нет. Соответственно, это эконом тариф, он действует. Вы можете перейти по ссылке, сейчас обновится ссылка новая, нужно будет нажать на кнопку, которую вы видите на экране. Она будет другого цвета, соответственно, и перейти, именно перейти по ней, и тогда вы сможете оформить. Там будет таймер. Который, как только он закончится, уже заказ нельзя будет оплатить, нельзя будет оформить и, соответственно, это предложение действует, пока я рассказываю, рассказываю эту информацию. Значит, смотрите, у меня есть еще одно специальное предложение для тех, для вас, если вы уже оформили и оплатили свой заказ. То есть, это специальный бонус для тех, кто оплатит в течение следующих 15 минут. Оформит и оплатит заказ это инвестиции в документы. Что он в себя включает? Первое. Это э, мастер-классы экспертов. Э, мои проверенные контакты в Европе, в Штатах, в Эмиратах, где, с которыми я делал документы. То есть, это история про то, что э, недостаточно просто быть мобильным с капиталом. Если вы заперты в одной юрисдикции, вы тоже должны быть мобильными. Вы должны иметь право проводить время, где вам нравится, где вам хорошо. Где хотите в океанах, хотите в горах живите, но у вас есть мобильный капитал, у вас есть пассивный доход вообще в любой точке земли, и вы живете там, где вам нравится, и поэтому инвестиции в документы, это обязательно, это крайне важно для того, чтобы быть мобильным, и, наверное, в текущее время, это не, не просто опция, а это то, что должен делать каждый инвестор, инвестировать в документы. Это мой набор решений, отдельное, задание, отдельное занятие будет, в котором... Я покажу свой набор решений, который открывает двери 184 страны мира. Это будет запись урока, можно будет посмотреть, также для себя проработать параллельно. Это опять же не отменяет основной программы, это просто история про параллельно. Возможно жить в 365 дней в любой стране, в любой, в любой точке земли, там, где вам хорошо. То есть не на 90 дней, не через кучу бумажек и виз вам надо пробираться там потом продлевать, стоять в этих, блин, это, это реально проблема, и я не хотел этим заниматься, не хочу этим заниматься, поэтому решение с резидентствами, с паспортами, это то, классная история, которая позволит вам быть просто более мобильным. И, например, вы можете выбирать юрисдикцию где вы сможете по максимуму использовать свой децентрализованный пассивный доход. Соответственно, смотрите, я завожу таймер сейчас, пока мы с вами будем беседовать, пока я буду рассказывать, таймер, соответственно, будет отсчитывать 15 минут, все заказы, если вы оплачиваете свой заказ до этого времени, то, соответственно, этот бонус, он сам по себе стоит, <coughs> стоит цены uh, всего продукта, потому что я за это платил деньги, я платил за консультации, поверьте мне, не все консультанты одинаковые, не все консультанты хорошо забер разбираются, я терял с ними время, где-то ошибался, где-то, то есть это не дешевая история в плане того, чтобы проработать, я не являюсь uh, адвокатом по иммиграции, я не даю финансовых рекомендаций, но при этом, поверьте мне, я повидал много разных людей, которые с удовольствием берут деньги, но при этом не готовы предоставлять какой-то результат. И вот это все по сути. Если у вас есть определенные сомнения сейчас, да, у меня для вас есть сделка без риска. То есть, вы можете вступить в клуб, в годовую программу, либо в персональную, ну, в годовую программу, скорее всего, либо в тариф эконом. Вы вступаете, у вас есть две недели для оценки, то есть, вы можете прийти потестировать, пройти, если по каким-то причинам вам не подходит этот формат, сделки не нравится уровень поддержки, вы не купили крипту, то есть вот что-то не так, вы можете написать нам в течение двух недель, есть гарантия возврата, можете пройти, получить результат обучения, естественно, проходя эти уроки, можете, получая доступ к материалам, соответственно, если вам не подходит, вы можете, соответственно, запросить возврат, и, ну, единственное, мы, мы расстаемся на хорошей ноте, но при этом мы с вами дальше не сотрудничаем. Ну, я уверен в этой программе просто по причине того, что большинство ребят, которые приходят, они очень быстро въезжают в крипту. И когда ты понимаешь, что это не просто обучение, это реально готовые сделки, рецепты, которые, за которыми очень легко и просто следовать, то, конечно, это все сильно меняет. Соответственно, несколько вещей еще хочу рассказать. По поводу того, какие результаты можно ожидать за 12 месяцев в клубе. Во-первых, вы создаете себе пассивный доход, я много раз про это говорил. Это доход, который повышает инфляцию и ставки по депозитам. Во-вторых, это дополнительно от 10 до 30 годовых, есть и больше, в крипте, который вы просто накапливаете дополнительно И этот пассивный доход можно тратить. Высокий активный доход за счет продвинутых стратегий DeFi. Приходите, реализуете, соответственно активно перемещаете капитал и можно делать действительно интересные цифры. Скоростная дорожка для увеличения капитала это готовые сделки в отдельном канале, которые позволяют вам просто заходить. Какие-то из них будут гемами, какие-то дадут там, 3x, какие-то дадут 10, какие-то будут убыточными, но в целом это симметричная площадка со сделками, которая позволит нам очень неплохо зарабатывать и быстрее двигаться, больше денег забирать, соответственно, со стола и дальше в DeFi парковать и увеличивать свой пассивный доход. То есть мы как бы делим на две части. Первая часть мы увеличиваем капитал. Зарабатываем, потом берем оттуда часть и перекладываем пассивный доход, который начинает нам приносить деньги и к части этих денег мы возвращаем в сделки. То есть такая система прикольная получается. Соответственно вы сможете уверенно безопасно действовать в новой сфере крипты, даже если она вам пока что непонятна. Вы будете экономить время, 90% времени можно экономить просто на отборе сделок, просто берете, копируете и участвуете. Быстрее реагировать на изменения, это то, что позволяет делать сообщество, это то, что позволяет делать наша команда, перемещать капитал в самые быстрые стратегии, если мы не говорим о консервативных историях, где разместил и просто наслаждаешься пассивным доходом, почти не участвуешь в этом, но есть стратегии которая действительно позволяет зарабатывать очень неплохие, очень неплохие деньги. Соответственно, что можно вообще с этой историей все сделать? Первое. Можно все оставить как есть. Ну, Такое просто, ничего не делать, оставить будущее в традиционных финансах, расплатиться за политику, санкции, инфляцию, принять риск остаться без денег либо за границей, либо в своей стране, там, никуда не выезжать, выращивать еду. И это тоже выбор для кого-то просто. Единственная причина, вот исходя из того, что я разобрал, это, наверное, просто ну реально очень страшно, настолько страшно, что вы парализованы. Хотя, по сути, правильный подход это идти... Ну, чем быстрее вы просто примете решение, понятно, что ошибок бояться вообще не стоит, потому что все ошибаются, и а ошибка это преимущество, потому что вы знаете, как делать не надо. То есть даже если вы проиграли, не выиграли, вы все равно уже знаете, и это преимущество ва вас перед теми людьми, которые очень боятся ошибаться и ничего не делают, просто продолжают сидеть и не принимать решения. Это вот важный момент, поэтому даже больше, чем быстрее вы наделаете свои ошибки, соберете, тем быстрее вы придете к правильной модели для того, чтобы прийти к финансовой свободе. Можно разбираться самостоятельно, долго, дорого. Ошибки стоят очень дорого, соответственно, времени много нужно. Если оно у вас есть, это увлекательно, да, приключение классное, но по факту будьте готовы к тому, что это не самый быстрый, не самый эффективный и не самый результативный путь, потому что когда у вас есть сообщество, когда есть обмен информацией, все это вот как мировая экономика, все происходит гораздо быстрее, и все от этого выигрывают. А вариант, это самый, наверное, очевидный и понятный, это записаться в клуб, настроить собственную финансовую систему децентрализованную, создать несколько источников пассивного дохода и научиться зарабатывать на сделках вместе, вместе с нами. А, и, соответственно, если вам этот вариант подходит, переходите по ссылке, которую вы видите под этим видео, оформляйте заказ, выбирайте свой комплект, соответственно, оплачивайте. По поводу бонуса, смотрите, если вы прямо сейчас, вот важно чтобы подтвердить свое намерение, если прямо сейчас вы не готовы оплатить полную сумму, например, либо вам нужна рассрочка, например, на годовую программу ту же, вы можете перейти по кнопке WhatsApp, написать нам, оформить свой заказ, но при этом написать, ребята, нам нужно, мне нужна рассрочка, но супер важно для того, чтобы зафиксировать бонус, рассрочка есть, да, хорошо, что я не забыл сказать, и... Для того, чтобы бонус забрать, для того, чтобы зафиксировать эту цену, нужно внести задаток. Соответственно, есть кнопка отдельно под таймером, которая называется «Задаток». Вы ее нажимаете, оплачиваете для того, чтобы зафиксировать эту цену за собой, зафиксировать все бонусы. И дальше уже вы с менеджером в WhatsApp или по телефону обсудите, каким образом вообще вам удобно этот платеж зафиналить. Ну, у вас будет определенное время для того, чтобы провести оплату. Сразу после оплаты вы получаете доступ к обучению, проходите базовый модуль, получаете доступ в чаты, доступ к каналу сделок, доступ к базе сделок. И, собственно говоря, мы начинаем с вами плотно работать. Уже через несколько недель у вас будут совершенно вообще другие ощущения от крипты. Вы будете уже с пассивным доходом. Это можно сделать достаточно быстро, за несколько дней. И в целом, ну просто я буду рад э, тому, что вы получите этот результат вместе с нами. Мы откроем для вас этот мир криптовалют. Так, ну, по поводу участников мы уже рассказали, что если вы работаете по найму, самое время оказаться вместе с нами, мечтаете сбежать из найма, то DeFi это самая очевидная вещь, можно инвестировать по чуть-чуть, инвестировать любое время, круглосуточно, не в рабочие часы, соответственно, хорошие хорошая доходность, поэтому сам Бог велел вам туда присоединиться. Если вы владеете бизнесом, соответственно, не хотите зависать на телефоне, не хотите больше проводить времени с семьей, но при этом не готовы погружаться в инвестиции full time, хотели просто посмотреть, разобраться, все настроить и дальше просто минимум времени на это тратить, то вот это решение с готовыми сделками, с готовыми рецептами, оно максимально для вас подойдет. Если вы уже зарабатываете на инвестициях, хотите Найти более быстрые стратегии увеличения капитала, либо интегрировать DeFi для того, чтобы еще больше зарабатывать на том, что вы и так делаете, то как раз я уже показывал несколько примеров в эфире, как это можно делать. И наконец, если вы студент, либо пенсионер, хотите инвестировать по чуть-чуть, вполне себе можно начать с экономного варианта, просто начать двигаться. По стратегии небольших накоплений, немножко участвовать в сделках и с хорошей вероятностью, с такой же вероятностью поймать гем. То есть вам не нужно много денег для того, чтобы участвовать в сделках, которые мы публикуем. То есть можно заходить на небольшие суммы, там, условно, 50-100 долларов просто в одну сделку. Так, по поводу еще нескольких вещей. Хочу сказать, соответственно, пока у нас есть еще шесть минут, пока этот бонус активен по поводу инвестиций в документы, где он гарантированно вы получите, если вы успеваете оплатить задаток, можно перейти по ссылке, вбить реквизиты, оплатить и вы получите этот доступ к этому бонусу. Ответ на вопрос еще в начале был, это какая юрисдикция лучше всего подойдет для вашего пенсионного капитала. Вот если вы создали пассивный доход. Там, в документы, начинаете перемещаться, вы мобильны, не зависите от источника дохода своего основного, да, то какая вообще, какая юрисдикция подойдет лучше всего? И ответ правильный, это никакая по сути, то есть никакая юрисдикция вам не подойдет, потому что правильный ответ это DeFi плюс инвестиции в документы. То есть, когда у вас есть децентрализованный пассивный доход, вы... Перемещаетесь где хотите, соответственно, у вас есть документы, чтобы оставаться в любой стране мира, соответственно, вы находитесь там, где вам хорошо в конкретный момент времени. Итого, у нас три варианта участия – эконом, годовой и персональный. На мой взгляд, надо выбирать годовой, как минимум, если вы не планируете инвестировать от 50 тысяч долларов просто, потому что он максимально выгодный. За год можно действительно кардинально поменять многие вещи и в крипте, и в своем финансовом положении, хороший пассивный доход создать, при этом не тратить на это большое количество времени, что вам придется целый год чему-то учиться, разбираться. Нет, это будет комфортно без значительных изменений в плане того, куда вы затратите свое время. Скорее всего, у вас будет больше времени на то, чтобы заниматься какими-то вещами, которыми вы давно хотели заниматься. Если вам нравится заниматься инвестициями, вы точно найдете там в нашем клубе и дополнительные интересы, в том числе сможете раскапывать свои собственные сделки. Если у вас на это времени нет, вы также сможете себя нормально в этом чувствовать. Соответственно, есть тариф эконом, в котором... Базовые вещи очень хорошо прописаны. То есть там ограниченное количество модулей. Он ориентирован на 3 месяца, и минимум в 10 сделках вы сможете поучаствовать. Соответственно, переходите, оформляйте тот тариф, который вам подходит. Итак, на этом тогда я заканчиваю. У вас есть время для того, чтобы оформить и оплатить свой заказ, оплатить задаток. На экране появится таймер. Соответственно, вы сможете успеть завершить оплату и увидимся в клубе. Буду рад вас видеть. Спасибо за внимание.